как сделать продающий ролик из фотографий. Очень часто у моих клиентов нет видео, но есть фотографии. Этим фотографиям несколько лет, но продающий ролик можно сделать благодаря технологиям даже сейчас. Одно лишь замечание – этот ролик должен быть не больше 90 секунд. Положите хороший звук, сделайте хорошее уникальное торговое предложение и запакуйте это все в грамотный продающий видеоролик. Если у вас остались вопросы, обратитесь к нам по этим контактам или пишите их прямо под этим видео, звоните, пишите. Дружите, приходите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.